О! О-о-о! Вот это двойная шаровая радуга. Вот это вообще! О-о-о-о! Вырвите мне все глаза, я хочу это видеть еще! Выщипайте мне все теперь я. Подмывает меня еще раз пошалить! Вот так ведь можно из волны свалиться совсем. Вот ну, такая, такая жизнь и пошалил!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 О, прям полнолуние при полнолуние. Очень красиво она прячется в облака периодически. Вот только что не было этого облака, его выплюнуло. Пять минут осталось до расчетного времени, когда, как называется, полчаса до рассвета. Вот официально полчаса до рассвета мы можем взлетать. Залетаем не так, чтобы сильно ночью, но и не так, чтобы сильно днем. Ранним утром на борту 5.45. От винта. летать такую right. так. впереди у нас зона осадков нам надо взлететь сделать круг до осадков и набирать высоту называется "Волна по честному". Вот у нас аэродром, в котором мы взлетели. Сзади осталась гора Поттер, на которой мы набрали какую-то смешную высоту и пытаемся сейчас взять волну. Вот роторное облако перед нами. Вот оно. А высоты у нас хер Делать нечего, у нас топливо почти кончилось. его надо оставить на потенциальные авантюры. Поэтому пытаемся взять волну по честному через ротора. Я обычно с утра так не делаю и экономлю время чтобы быстренько прыг-скок, что-то взять и, и полететь, и уже целое утро использовать по максимуму. Но сегодня хотели взлететь, поставить рассвет, взлетели в 5.45. Рассвет, конечно, посмотрели. Заснять его, конечно, не засняли, Ну и одну и волну не взяли. В общем, одни сплошные минуса. И сейчас на скорости 180 метров в час я лечу в ротор. Лечу, собственно, брать этот ротор. Для того, чтобы вывентиться в нем вверх. Ну, до какой-то разумной точки я буду идти, потому что сейчас валится страшной силой, и мне должна быть высота на аэродром вернуться. Пока подъема нет. 1200. Ну, совсем низко. Ну, обидно, что бывает, вот почти дошел до подъема. А О! какой-то какой роторочек положительный ну-ка ну давай давай давай давай родной давай давай давай давай о Во! но это конечно называется место в аду друзья низко страшно ветер 72 километра в час и я такой весь смелый Ох ты шьё. Эдуард, если в такое место попадаешь, знай, что крутить надо на скорости километров 130, не меньше. Видишь, впереди зона осадков. Это как раз за горой. В адских роторах всё сливается. Ну и, кстати, в чем нюанс роторной конструкции? При вот этом сильном северном ветре нас не будет сейчас сдувать в наборе. То есть это вот такое некое вертикальное движение. И будут, на самом деле, будет серия вихрей. Таких прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг на который мы можем, будет, будем прыгать и, может быть, войдем в волну. То есть вот сейчас самый наичестнейший способ, причем я первый раз в жизни беру здесь э, ротор с 1100, то есть я до этого был менее смелым всегда. Но сейчас просто, как это, наэкспериментировавшись, научившись у Клауса, я стал более смелым. Ну, я знаю, что я приземлюсь на аэродром, то есть дотяну до него аэродром, друзья, чтобы понимали, что никакого хоррора тут нет. Вот он, крыло показывает То есть, ну уж по крайней мере по ветру я туда плюхнусь Но по ветру, конечно, при 45 км в час хрен становишься Ну, дотянул бы В конце концов полей внизу много Мотор уже не выпустишь Если до такой высоты 1100 тянешь Потом разворачиваешься, попадаешь в ротора и так далее То есть пока ты там будешь выпускать моторы, Будет отвратительное аэродинамическое качество Можно только бед натворить, а не пользу Поэтому вот эта вот высота принятия решения на возврат, она крайне важна. И вот ну, у меня стояла тысяча. Как мы берем этот ротор. Все, кто разбирается в аэрологии, понимают, да, что это ну, никакой не, не динамик, друзья. Вот. Горка, конечно, под нами есть, но она не, не, зек, не зеконькая. Вот это настоящий боевой ротор от горы Апотор. Вот она с правой стороны. И с нее даже вот видно снег идет. Ну, не снег, дождь некоторые зимой так всегда а, почему это происходит вот э, облако над горой э, с той стороны э, большое достаточно мощное ущелье длинное оно немножко усиливает общий поток воздуха и приводит к тому что ну, то есть на гору прям избыточно скажем так дует то есть везде, больше немножко чем везде и воздух поднимается вверх над горой происходит он охлаждается за счет подъема Происходит конденсация, и сконденсировавшаяся влага, там вот пар, ну и в данном случае еще и дождь, все это валит вниз и поливает аэродром Эспермонт наш дружественный, из которого сегодня, вчера и позавчера не взлететь, потому что будет Мистрали, он при Мистрали не работает. Мы же потихонечку вот набрали, спокойненько, то есть немножко сдувать, начал аэродром, я говорю что сдувать не будет, будет. Я сейчас проверяю, может быть впереди уже будет что-то повеселее. То есть я на фронт потенциальной волны двигаюсь. Была бы уже почти достиг уровня облаков. Высота у меня уже 1600. Помните, была 1100 в начале ролика? Сейчас 1600. Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Вот почти дошел до того места, где начинал. Ну, по идее, мне надо немножко за него вперед зайти. Если у меня не получится, я буду болтаться вот так в этих роторах, прыгать, прыгать. Пока не выберусь выше. Но пока вот метр в секунду. Пока... пока ничего хорошего. Но и вперед идти мне уже не сильно хочется. Там как-то все... Нет. Все, разворот. Не получилось. Не получилось. Минута я словил. Так, смотрим назад, что мы имеем с гуся. Ну вот сзади, видите, маленькая, маленькое низовое облачко. Вот оно. Собственно, он демаскирует. Это, наверное, какой-нибудь второй отскок, так называемый. Да, смотрите-ка. Ну ладно, забавно. Как правило, волна стоит, вот крыло показывает на торец полосы аэродрома Аспермонт, и как раз она там, из куда я ходил только что, ну вот таким вот интересным образом она стоит все-таки здесь вот дальше, на некотором удалении. От чего это зависит? Ну от кучи там параметров атмосферы, то есть она может как ближе к источнику быть, так и дальше. Ну и сейчас вот видите, хорошо демаскирует вот эти вот облачка. И то, что воздух где-то поднимается. То есть вот они демаскируют немножко ротор. Ну хотя мы в первом попытке сегодня тоже ходили к облачкам. Тоже там они демаскировали ротор. Все было как бы хорошо. Но волну мы не взяли. Вообще это магия. Да, Эдуард, магия? Да, главное, что мы спокойненько потихонечку идем вверх. То есть и состояние атмосферы такое ламинарное. Я, видите, что, чем я занимаюсь, я прощупываю. Вот, как бы сношусь немножечко по ветру, прощупываю, насколько в глубину вся эта конструкция. Вот, может какой-то коснуться. сколько вот сейчас я хочу пройти. Давайте попробуем мимо вот этого вращающегося пройдем. Это, фактически я тоже опять же по ветру сливаюсь. Бывает так, что эта волна, результат работы не только Апотра. Ну, Апотра, чтобы мы... Гора, от которой мы, собственно, рассчитывали взять волну, вот она слева. А это может быть какой-то второй отскок, который генерируется тем, что перед Апотром там где-то далеко тоже есть какие-то волны. То есть это все тут, знаете, как скелет от рыбы выглядит часто, как источник, один источник, второй, потом это начинает одна волна гасить друг другу другая усиливать друг друга в общем все непонятно и самое главное что над нами на высоте есть еще одна конструкция изобла облачная вот как бы влажность здесь получается в разных слоях разная то есть вот сейчас мы в каком-то щели между низеньким облачком который нам подсказку дает и вот этим верховым я вижу что вот идет подъем вверх воздуха и туда я летал уже вот мы там были проверяли но почему-то не дошли, может быть там все повыше ну короче вот так вот буду сейчас ковыряться благо картинка есть, где все это есть подъем 1,3 метра в секунду нужно просто подняться выше и тогда нас подхватит уже посерьезней не можно будет набрав здесь тысячи три с половиной четыре двинуться туда вот в ад, который в данный момент у дебюра, кажется, что там прям ужас, ужас, ужас мы слетаем, обязательно это проверим Мариванна, все хорошо у нас, у нас постоянно при любой смене воздушного пространства предупреждает, что Игорь Владимирович, а вы Airspace проверили, проверил Мариванна, спасибо, ну скучно сейчас вот, вот это вот пик-пик-пик, зато увидели, как по-честному берут волну из вот этих вот на моторе, которые я очень люблю по утрам, мне, честно говоря, просто линию вот так вот, дык-дык-дык каждый раз. И жалкое времени, а больше всего жалко ресурса ученика, потому что ну, Эдуард уже конь-огонь, хрен заставишь его сблевать. Но вот в такой мясорубочке, вот если вывозишь в первый раз, это вообще без шансов полетать долго. Человек просто чпулит, все, и полный пакетик, еще 15 минут жизни и на посадку. Видите, видео оно такое познавательное. Познавательно реалистично, как, как у нас все на самом деле. Вот. Порой даже иногда скучно, то есть, видите, тоска зеленая. Летаем и тоскуем. Но учимся, учимся новому. Для меня вот этот момент выбора с 1100, То есть ну видно, что рабочий ротор. Я просто еще низовые облака видел. Да вот это может быть волной. Смотри, Иди, вот я. поднимается Тапотра, вот маленькая и вот большая обота. Это же все Атапотро идет. Да вот может, но туда я не хочу пока. А... Мы сейчас... Я не хочу просто на 1100 сто больше да, еще хорошо. раз. Не хочу туда, и все. Мне там страшно. Бываете нам страшно. Ну вот, вот, вот тот момент, когда у тебя 1100, и ты понимаешь еще 50 метров, и вот если ты сейчас не развернешься, то приключения будут уже серьезными, ну тогда даже не страшно так, а вот тревожно, и вот этот азарт, не знаю, это может быть как когда в покер играют, или во что-то там, вот, ну знаете, тут другая ставка совершенно, тут ставка в этом случае целостность планера, здоровье моего и ученика, то есть так, это, это вам не покер, поэтому тут ну просто обидно, вот, наверное, слово обидно, то есть ты сделал расчет и ты смотришь, как эта высота тает, вот она, вот, вот она, вот сейчас будет 1100 высота разворота, чтобы вернуться на аэродром, прийти на минимальной высоте на склон, или с разворота зайти на посадку, либо э, там стать на набору склона, придерживать, запустить двигатель, э, или, или просто выпалить, поэтому вот это обида, наверное, да? это не страх обидно но видите у нас все получилось и <свят> вылетаем ну, достаточно хорошо поднял начало поднимать вот сейчас крыло опять же показывает на следующий роторный роторное облако на фронте которого будет самая вкусная часть подъема вот смотрите, она сейчас подсвечена лучами солнца красиво видно как она вращается мы идем найдем на его часть наветренную и вот какой подъемчик у нас сейчас будет, смотри вот. Все как по учебнику, все как по учебнику и выбрались по учебнику, это прям можно будет назвать видео честный Прыжок волну. Почему честно у нас топливо кончилось? Обычно утром мы не любим так тратить время, честно, я это уже говорил. На моторе прыг сюда и все, и балбешки убить. Но сегодня пришлось попотеть. Ох. Но зато вот видите сейчас, как красиво. Вот сейчас как раз самое время пошалить. Смотрите, я сейчас вырежу собственную тень. Сейчас, от подсветочка должна быть хорошая как зажжется гала скажи с какой стороны от планера будет О, справа сейчас должно зажечь должно должно смотри глория где ну давай а вот справа зажглась смотри вот да я прямо в нее смотри сейчас в тень планера Бах-бах-бах! вау Хе -хе -хе. классно а мы на марсе ничего не вижу Оп. Да, не говорит Да, прям Ух. И все, видишь, облако уже хуже подсвечено Зато впереди лучше подсвеченное пошло Друзья, вот все конструкция, Вот эта вот волна Волна плюется облаками, которые Мы взяли Опять меняется влажность Только что не было этих облаков Вот ну как раз на слое 2500 у нас высота сейчас и у нас постреливает волна вот этими роторами. Играется роторами, а мы ими пользуемся для подъема. Как нас бросила, видите, волны. Довольно сильно. Приличное сдвижение. Сейчас, Сейчас я пробиваюсь против ветра. И беру. Вот он висит. летит клочочек, который мне интересно. Вот я беру опять опять волну поднимаемся подмывает меня еще раз пошалить вот так ведь можно и с волны свалиться совсем а, и как же быть и, и красивым мы и так далее не знаю друзья Ой, какой кайф вот эти вот комочки вращающиеся воздуха говорят вот здесь здесь энергия парень вот она энергия power Все. Не, не, не сильно конечно 2 метра в секунду всего но устойчиво ну, вот я набрал немножечко чтобы если сейчас верхушечка облака освещена еще разочек самый маленький разочек шальнуть там будет лихо не слушай нас там зажует вот поверь мне как на такую зажует не, не по-детски мы хотя бы чуть-чуть повыше поднимемся, чтобы если уж заживет, было не так больно. И, друзья, что значит заживет? Ну попадаешь вот в стиральную машину, которая за вот этим вот волновой системой. Все это крайне неприятно ощущается. Вот если мы сильно выше поднимемся, то мы уже не пошалим. Вот сейчас все-таки. Одна маленькая шалость и все. Я увеличиваю скорость, пробиваюсь немножечко вперед относительно всей этой конструкции, чтобы зайти от солнца мордой на эти облака. О, а здесь что не так? Смотри, как какая-то внизу дождь идет. Ну а давай вот сейчас в наглую под вот это вот страшное облако залезем, а? Давай. Посмотрим, что тут нам дают. Вот, друзья, сейчас прямо перед нами, видите, зона осадков. Неприятная. Вот вы видите, то, что я говорил, мясорубочка. Вот, дождь сейчас нас дождем польет. Прям должно сейчас полить. О, сейчас нас жахнет. Или жахнет, или не жахнет. Нет. не жахнуло, но и ничего хорошего. Так, ладно, пошли мы. зараза и облака потупли наши. Вот что ты будешь делать? О, о, о, вот это! Ты посмотри, ой, друзья, а! это я просто что-то. Уже скорее, давай еще, я все камеры включу. Ах, только бы не кончилось, только бы не кончилось! кольцевая радуга ты видел какое счастье давай еще разочек ну-ка давай родная есть есть еще друзья посмотрите кольцевая радуга волшебно волшебно просто ой ой ой ой ой Слушай, какие мы с тобой молодцы что слетали сюда Да, смотри чтобы ее еще поснимать нам нужно пробиться Чуть, чуть против ветра, а? Да, друзья, вот она. Вот валит дочь, Помните, я в начале ролика показывал ад? Вот этот ад. и сейчас солнце. Блин, как же красиво. Так, я, кажется, даже выразился там. Надо будет вырезать, запикать. Ой. Прошу прощения, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Это спонтанная реакция бескультурного человека, я честно скажу. Ну, ну вот как вот на такое, как отреагировать. Ну как вот, вот что сказать. Сейчас я, конечно, уже успокоился и говорю, что очень красиво это. Но ну, это же просто... Это же просто фантастика. Ой, какой лайф, как же красиво. Слушай, что не день, то контент огонь. Что не день, то контент огонь. И это же еще на хвостовую камеру, надеюсь, снято будет. Вот эта радуга, если ее не залило сейчас осадками. Что мы-то с тобой в теплом кокпите, а там идет дождик. Так, ракурс должен быть, должно продолжаться. Да, продолжается радуга. Друзья, видите, вот она. А-а-а! а А-а-а! а Как красиво! слушай, ну божественно вообще! Друзья, мы это достойно будет отдельного видео. Ну, да, чтобы вы понимали, что сейчас произошло. Мы берем волну от этой вот горы. Э, в зоне в роторе за ней идут осадки, черные мистрали. Прогуляли рассвет. Обидно до слез. Но ну, посмотрите, прогуляли рассвет за то, что зато вот гонимся как с радугой. Кто быстрее, мы или радуга? Гонка с радугой. Радуга, видите, кольцом идет. Вы когда-нибудь видели вообще в жизни? Двойная шаровая радуга. Вот это вообще. О, О, боги, друзья! Вырвите мне все глаза. Я хочу это видеть еще. Выщипайте, где все теперь я. Совсем уже не знаю. Я же заговариваюсь. Вот он дождь. Друзья, дождь валит из конструкции с левой стороны. Огромная гора из падающего, в данном случае.. Сначала поднимающимся воздуха, а дальше конденсация влаги, дальше все это падает. И, в общем, вот так вот двойной радугой шурует. Я прервусь на буквально секундочку, все-таки сделаю фоточки. Продолжаем съемку. Мы, в общем-то, плюнули на волну, потеряли всю высоту. Вот я просто снимаю, насколько же это потрясающее зрелище. Посмотрите, радуга, вот сейчас широкий угол, полным кольцом. Я еще не делала давай готов готов зато видео будет не как не, не, не страшным никто нас не обвинит в ужасе и хардкоре mm -hmm. вот она красавица mm -hmm. ну давай так так в таком ракурсе что ли mm -hmm. готов погнали mm -hmm. Должно было получиться. Ох! Эх, нет в жизни счастья. Всегда что-то что не доделано. Всегда, друзья. Вот, конечно, это, это попакивает кочунством, да. Человек видел радугу, кольцевую в небе и так далее. Начувствую себя несчастным. <laughs> Почему? Потому что он зараза не заснял петлю вокруг такой радуги. Ну ладно, сейчас, придется повторить ее, да, Эдуард? Да. да. Не <laughs> Ты не сильно расстроишься. Друзья, ну а я, мы на работе, мы нашли волну, мы пролюбили всю высоту, прорадугили всю высоту. А сейчас опять снизов через ротор выкарабкиваемся на будущее там сколько у нас там было почти 3000, когда мы их шалить начинали ну такая такая жизнь пошалил в тюрьму вратара пошалил вратара было просто фантастика я так я такого в жизни еще не видел первый раз ты, эдуард лаки ты, ты счастливый человек Друзья, yeah. вот бывают счастливые люди, везучие, Эдуард Везучий, прям конь-огонь. Ну ладно, до новых встреч, это погода бомба, контент огонь, и мы будем продолжать выбираться теперь наверх. Нам нужно подняться повыше и дальше уже летать по-человечески, без небесных хулиганств. Ну классно.